Хорошая тема. Продолжаем разбирать осознанность. Что такое осознанность? Это умение разделить. То, о чем сейчас спрашивает Павел, это как раз про осознанность. Когда что является чем? Где проблема? Где какое состояние родительское? Вот сейчас, по большому счету, у Павла включился такой мощный взрослый, который задает вопросы и смотрит, откуда, докуда. Вот это ребенок или взрослый, или родитель? Когда мы рассматриваем, когда мы изучаем, нам всегда очень важно учитывать три аспекта. У нас есть три мощных подсказки. Это наше... сейчас вот к вопросу интеллектов, с которыми мы работаем на протяжении всего проекта. У нас есть... наш когнитивный интеллект – это то, чем мы думаем. У нас есть эмоциональный интеллект – это то, как мы испытываем эмоции, насколько мы управляем своим эмоциональным состоянием. У нас есть телесный интеллект. Удивительно, что вроде бы тело нам ближе всего, но очень многие люди привыкли забивать на свое тело просто до состояния а, уже очень тяжелой формы болезни, когда мы вдруг понимаем, что что-то идет не так. Сейчас, к счастью, Пространство наполнено огромным количеством концепций по психосоматике, и на сегодняшний день 98% заболеваний являются психосоматическими. По сути, любая болезнь, которую мы чувствуем, испытываем или проживаем, это сигнал о том, что что-то не так. Наш телесный интеллект всасывает в себя эту болезнь и маякует нам смотри у тебя болит здесь не просто так потому что ты не так думаешь не туда идешь не так реагируешь не те цели ставишь не те помыслы у себя внутри распаковываешь и болезнь становится для нас сигналом и поэтому к вопросу о психосоматике если у вас заболели суставы голова живот вы чувствуете бесконечную аллергию я не знаю там покрываетесь сыпью, у вас выскакивают какие-то несовершенства на лице. Это все является сигналами. Первое, что важно сделать, это то, что позволяет сделать взрослый. Принять эту боль и сказать ей спасибо. Спасибо, сигнал принят, Готов обрабатывать. Ну, иногда мы просим свой мозг, переведи в понятный образ, чтобы я понимала, о чем речь.